Сотрудники научно-исследовательской лаборатории структурная биология Института фундаментальной медицины и биологии Казанского университета совместно с коллегами из Федерального исследовательского центра, Казанский научный центр Российской Академии наук, Московским физико-техническим институтом с коллегами из Франции, Нидерландов и США выявили новые участки в структуре рибосомы кандида Альбиканс, которые станут мишенями для селективных терапевтических препаратов нового поколения мы изучаем как работает механизм синтеза белка у кандиды и чем он отличается от человека и ищем какие-то слабые места на которые можно воздействовать подавив этот процесс у кандиды и не затронув клетки человека мы решили структуру рибосомы, это главная фабрика производства белков в клетке у кандиды, и нашли участок, который отличен от человеческой рибосома. Кандида-альбиканс – наиболее часто встречающийся патогенный грибок, возбудитель множества поверхностных инфекций. Его устойчивость к современным противогрибковым препаратам постоянно усиливается. Лечение кандидоза требует применения дорогостоящих препаратов и в большинстве случаев не гарантирует полного избавления от болезни. Это связано со способностью дрожеподобных грибов вырабатывать устойчивость к современным лекарственным препаратам. Учеными были обнаружены специалисты. Специфичные по своему строению участки есть сайта рибосомы Кандида Альбеканс по сравнению с человеческой рибосомой, что открывает возможность для разработки нового сельфинового ингибитора, блокирующего работу рибосомы Кандиды. Кроме того, удалось объяснить причину устойчивости Кандида Альбеканс к антибиотику циклогексимиду. Одна из проблем, которая сейчас наблюдается, это возникают новые виды этих грибов, которые начинают быть устойчивыми к этим препаратам. Соответственно, необходимо искать какие-то новые подходы для того, чтобы у нас была возможность для борьбы с этими патогенами. Ученый добавил, что инфекции Кандида Альбиканс очень распространены и особенно опасны для людей со сниженным иммунитетом. Отметим, что работа велась в рамках междисциплинарного гранта президентской программы Российского научного фонда Структурные основы билокосинтезирующего аппарата Кандида Альбиканс. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. Елизавета Никитина, Фариза Захитаглы, Универньюз.